В преддверии Международного женского дня в Императорском зале Казанского федерального университета объявили победителей конкурса «Женщина года. Мужчина года. Женский взгляд». Самый нежный, свет и прекрасный день году, это, конечно, Казан это Этот чудесный праздник отмечается в самом начале весны, когда все вокруг оживает. Когда приходит цикл, в цикл. Проходит не только на уровне университета, но это есть и республиканский конкурс, и есть городской конкурс, где чествуют женщины и мужчин, которые вносят определенный вклад в развитие каждой своей сферы или, или чем-то примечательным с точки зрения тех номинаций, которые вот, предполагает этот конкурс. Церемонию награждения открыло вступительное слово временно исполняющего обязанности ректора Казанского Федерального Университета Дмитрия Таюрского. Сегодня как никогда чувствуется то, что все мы, начиная с детства, окружены материнской любовью, любовью женщин, которые нас окружают в семье, любовью и заботой женщин, с которыми мы вместе работаем. И, безусловно, начало весны – это и есть начало возрождения, начало жизни, нового витка. И хочется, чтобы каждый виток этой жизни дал вам только прекрасно. Победителем в номинации «Женщина-лидер года» стала декан юридического факультета Казанского федерального университета и депутат Казанской городской думы Лилия Бакулина. Что собой растворяет женщина? Женщина – это любовь, любовь к окружающему, любовь к своей семье, любовь к своей профессии. Поэтому я желаю нашим дорогим женщинам любви во всех ее проявлениях. Церемонию награждения сопровождал ансамбль «Гармоника». Награды вручили отличившимся женщинам университета. Медаль за безупречный труд и отличие третьей степени получила ведущий документовед управления документа оборота и контроля Лея Сайфулина. Почетные грамоты и благодарственные письма Министерства образования и науки Республики Татарстан вручили Зухрегу Байдулиной, Исламиета Зездиновой, Лилии Нурулиной и Ане Халиковой. Победителем номинации «Женщина-пример года» стала первый заместитель главного врача медико-санитарной части Казанского федерального университета и организатор ковидного госпиталя Эмма Мухамедшина. Награду вручил главный советник ректора КФУ Рияс Минзарипов. Я хотел бы, чтобы наши женщины помнили, что у нас рядом. И всегда спасибо вам! Справа! доброты и самоотверженности Эмма Ибрагимовна, как никто умеет вселить пациентов и врачей веру в то, что все будет хорошо. Ученый оказалось сразу два победителя. Профессор высшей школы русского языка и межкультурной коммуникации имени Будуэна де Куртене Ирина Варфоломеева и ведущий научный сотрудник центра регуляторная геномика Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Елена Шагимарданова. Награду вручил проректор по направлениям нефтегазовых технологий, природопользованию и наука о земле Данис Нургалиев. Следующую награду вручил проректор по образовательной деятельности Тимирхан Алишев. В номинации «Женщина года» профессионал в своем деле победила Гульнара Галиуллина, сотрудник Казанского федерального университета, заместитель руководителя Центра развития компетенций универсум и ЕМО. эти дни всегда связаны с очень позитивным, положительным настроением. Действительно, природа оживает, ну а и отношения, взаимодействие. После зимы мы становимся более позитивными, хочется смотреть будущее, смотреть более позитивно на мир вокруг себя. Я действительно хочу пожелать вам успехов, пожелать вам здоровья, счастья в это непростое время. Победителем в номинации «Женщина героиня третьего возраста» была признана старший лаборант кафедры социальная философия Института социально философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета Надежда Евстигнеева. Официальная должность работницы высшей школы Российской Федерации, а непрерывный стаж ее работы в Казанском университете составляет 51 год. Я хочу всем пожелать чистого неба над головой мирных дней и, самое главное, уверенность в завтрашних дней. И мы за это со всей страстью и силой будем бороться. А сегодня я хотел бы пожелать нашим женщинам, прежде всего, упорства, здоровья, счастья, семейного счастья. И пусть у вас это будет всегда доцент Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета, ведущий редактор журнала «Филология и культура» Татарика Милиуша Хабудзинова стала обладателем звания «Женщина, культура и духовность». Во многом благодаря ее усилиям изучается творчество, издаются книги, осуществляются переводы на разные языки произведений Адик Акташа, Аяза Дмьязова, Ее кипучей энергии хватает на организацию конференции фото конкурс, презентации, съемок фильмов о легендах татарской литературы. На протяжении многих лет Веля Шахман Кумендиадовна публикует рецензии на татарском и русском о премьерах в татарском театре имени Веля Камала и татарском тюзе имени Ваддулы Калиба. Я от души поздравляю всех с этим праздником. Я искренне желаю, чтобы в ваших домах всегда были и людьми чтобы вы не знали никаких проблем серьезных, чем цвет тарелок, чтобы все были живы и здоровы. Наградами также были отмечены «Мужчины года», победившие по результатам женского голосования. В номинациях «Мужчина, лидер года» и «Мужчина, благородное сердце» были отмечены заведующие криминологической лаборатории кафедры уголовного процесса и криминалистики, капитан сборной команды сотрудников юрфака и ветеранов КФУ по волейболу Ильдус Сафин и заведующий Центром по изучению биоразнообразия, доцент Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Ния Салахов все наши женские половины университетского сообщества выразить слова большущей признательности, слова большой благодарности за вам, мужчины, которые нас и поддерживают, и оберегают, и делят с нами очень многие и проблемные ситуации, и вопросы не всегда чувствуют вашу плохо. Это очень ценно. И, наверное, вот нам всем вместе надо держаться за наш большой корабль, который должен идти вперед. А именно в Казанской федеральной. Земля Ариадна Кугуша, Елизавета Никитина, Алина Красильникова, Никита Акиншев, Универньюз.